итро под печком На мукро модов Сколько-то может любви дайте. Он под гитару песни пел, Дарим приятное людям любил. Народ на них его глазеял, что поет, и не судя. народ просил, играя людям безотказно, а вечер к ночи подходит. Мастеру нужно собираться, а завтра он придет, который рассуда. Придет и будет. Снова. За скудные гроши ты не будешь, как всегда. Братья один на дне, и он из крова, А завтра он придет, который раз суда. Придет и будет, ведь он снова. Заскудный и кашель будет, как всегда. Правильный музыка, как его без крова. Он уходил куда-то вновь, Мимо закрытых магазинов. Он не Дай Бог ему прибавит, Сила за да, все приходится платить. Все мы под Богом с верой ходим, Кому богаты. А завтра он, он придет, который рассуда. Придет и будет петь, играть он снова. За скудные граждане не будет, как всегда. Бродяги музыкантов вот его без крова Завтра он придет, который рассудан. Придет и будет петь, играть он снова. За скудные гроши петь будет, как всегда. Пройдет и его без крова. А завтра он придет, который рассудан. Снова соскудной дрожжи не будет, как всегда, Протяги музыкантов и его бескрова.